И всем дарова, ребятки, с вами я, Ванек, и мы с вами, как бы, как бы то ни было, продолжаем проходить крошку зайчика Тинни-Бинни, Танни-Банни, Танни-Банни, кролика буквально. Я, кстати, себе еще доту, которую Влад, как Влад говорит, для задрота скачал, геншин, как для анимешев задрота. Ну, кролик, продолжаем, короче, проходить, ребят, с вами. Загружается. На чем мы с вами в тот раз остановились? Не, ну. Лавы сгон? Нет, громче все же. А, это, это, тогда. Где... А. Шагнул шторм заворожен, завороженным призывом безобразного гостя. бормотал, посади. Блеклое окно наползало на меня. Занавески шуршали. Я повернулся, чтобы отодвинуть штору, чтобы посмотреть в глаза страху. И в этот момент из родительской спальни... ...донесся шум. Недолго думая, я рывком отдернул штору. Никого. Только за стеклом. Сообщение сегодня. Только за стеклом на карнизе и среди птичьих перьев что-то поблескивало. Мои очки. Пришла. То те, что я, те, что сорвал с меня Семен. Откуда они здесь? Неужели это подарок э -э к, к ночи? Неужели их принесла сова? Я посмотрел во двор, на ту зловещую поляну, на зубчатый гробовой лес. Ни души, ни намек на поздних визитёров. Старый стол под одиноким часовым дрема посреди снежной пустыни. Рассохшиеся ставни кряхтели. Я отобрал утеплитель и полоски приклеенных газет. Кстати, ребята, реально, полоски приклеены газет. Газет клеили в дома Совет Союза, чтобы было теплее. Ну, не знаю, короче, зачем, нафига это делали, но ну, сейчас. А, это была помню. Теплоизоляция окон, да, наверное, вдруг. С трудом открыл окно я. Мороз пился мелкими иголочками в кожу, зашевелились от сквозняка рисунки на стенах. У меня нет. Ой, блин, поправлю свой портрет. Сейчас. Извините. Так. Поймайся. Я дотронулся до очков, уверенные, что они не раз. что они растают пальцев. пальцах. Они были настоящими. Мозг искал всему объяснение. Семён и его банда разыграли меня. Вот и все. Вот и в кругу света под фонарем блестело что-то гладкое снежное одеяло. Если тот ходил у дома, взбирался по трубе к подоконнику, он должен был наследить. Отпечатков не было. Я осторожно забрал очки. Никто не, не отхватил мне кисть. Не выдернул полный тревожного движения сумрак. Так сейчас. Ясно, понятно. Ладно, пойдем туда сегодня, значит. Мне выдернул в полном тревожном движении сумрак. Вы почему не спите? Мама. От неожиданности я покачнулся и чуть не вывалился из окна. Совсем сдурели. Жарко, что ли? Не болели давно? Да нет, давно. Там сова была! Тоша ее прогнал! А ну-ка, марш, спать к себе в комнату! А с тобой! Мама выдержала паузу, прожигая меня взглядом. подбирал наказание соразмерной проступку. Но махнула рукой, взяла за плечо Олю и ушла. Бросить напоследок углю мои... Завтра поговорим. Угу. Я несколькими ударами вогнал раму обратно в пас и, и повернул шпингалеты, натрудив пальцы. Холт ушел из комнаты.